Магазин «Пятерочка», отказываются обслуживать без маски. А где написано, что нельзя обслуживать без маски? Скажите, пожалуйста. Да? А это какое-то постановление или что это? На основании чего вы отказываетесь обслуживать покупателя? Постановление магазина «Геры». Постановление магазина «Геры». Замечательно, магазин Гера у нас является каким-то отдельным государством, это Ватикан или что? Да, это к нашему начальству. Да, ну вот, пожалуйста, позовите их. Давайте сейчас будем решать вопросы. Угу. А вы, по-моему, да, тут на прошлой неделе мне кричали, что не будете обслуживать. Проходите. Вы руководство? Здравствуйте. Да, здравствуйте. А почему не обслуживаете без маски? Сказано было, что не обслуживать без а? маски. Где это сказано было? Да. А, а на основании чего? Нечего общаться без маски. Ну почему нечего? Вы являетесь руководством, вы являетесь должностным лицом и говорите своим работникам, что не обслуживать людей без маски. На основании чего вы отказываетесь обслуживать? Вам придется, не вы мне не разъяснили вообще ничего. У вас нет... Тогда, пожалуйста, скажите своим сотрудникам, пускай они пробьют мне йогурт и я пойду дальше. Вот так вот у нас общаются руководство магазина Пятерочки, Терцегера. Вот еще мужчина. Вот. Странно. А почему у вас привилегированные люди есть, которых можно без маски обслуживать? А, то есть все-таки можно без маски обслуживать? надо меня снимать? Ну, сейчас как закончится ваш цифр? На, научились, Да, вот научились. И читать научились, и закон изучили. Постановление, если что постановление, постановление, что... Постановление, там написано в, что написано в постановлении? Получил, что написано в постановлении? так не Так это вы, видать, не научились! Написано что? Применять маску. Я ее применяю. Мужчина, не надо меня снимать, я не буду вас Уже взяли мои деньги.